О, всем привет всем кто хочет помыть машину аккуратно и недорого вот смотрите эта машина 93 -го года вот карты дверные как отмылись ништяк вообще так сначала я начал всякую херню покупать Там, пробовал даже вот эту прикиньте очиститель колесных дисков очиститель пластика, всякие вот мистеры мускулы, шмускулы, всякая фигня. В общем, кто мыл когда-нибудь сам хоть раз знает, что вот здесь вот такая подобие кожи, и когда протираешь, стирается сверху, а грязь вот в этих порах или как там в трещинках остается, и вот эта дрянь вся не может ее вывести. Можно, конечно, заехать на химчистку, но как бы прискорбно это не звучало. Но эта машина того не стоит. В третий год все таки химчистка там рубля 3-5 выйдет. Так, вот тазик с грязной водой, в который я мыл тряпку. Я его менял раз 10, наверное, уже. А вот это секретное средство, смотрите. Ага. Просто после того, как я побрызгал вот этой чудо-жидкостью на карту, на дверную карту, в смысле, вот видно, просто скапывала грязь с нее, она сама сходит. Также вот панель приборов, все панельки, чтобы было заметно, какая разница стала. Вот панель до, а вот панель после. Не знаю, видно, нет на видео, ну, в общем... Отмывает вообще на ура. Карты как новые стали. Поэтому и снимаю видео это. Прям машину уже хотелось продавать. Прям весь пластик как новый. Машина 1993 года, повторюсь. Поэтому, если у вас новая машина, сейчас пластики какие-то фуфлыжные пошли, лучше попробуйте это чудо-средство в каком-нибудь невиданном месте, чтобы было ясно, как... Не разъедает ли оно пластик. Итак, с чего начать? Вот это чудо-средство. Брызгаем на панель. И потом через буквально минутку протираем мокрой тряпкой. А потом тряпку выжимаем, протер... ну, мочим грязь вот эту всю, убираем с тряпки. Выжимаем, протираем более сухой тряпкой. И потом просто на сухую уже каким-нибудь полотенчиком уже и все у нас чистота. Если еще сверху побрызгать полиролью для панели приборов вообще будет просто атас так и остается один секрет что за эта жидкость и сколько она стоит видите он там видели ценники один флакончик ну стоит рублей 70 80 некоторые получше 150 200 вот этот флакончик мне обошелся в 30 рублей что за такая ядовитая зараза спросите вы а сейчас покажу а вот и отец этого баллончика с распылителем. Активная пена для мойки машин. Никаких чудо-средств безрекламированных. Смотрите, как гофра вся отмылась, как новенькая. Вот эту прорезиненную гофру вообще обычными средствами нереально отмыть. Так, налил я где-то 100-150 грамм активной пены. И все остальное это просто вода. Пена стоит 200 рублей. Хватит ее на раз 9, наверное, если так. Ну, еще и машину можно помыть. Вот такое чудо средство, которое поможет вам быстро причем отмыть все это дело. Я чего не начал экспериментировать просто вот этими средствами, вот, чудесными. Ими трешь, трешь, трешь, трешь, трешь. По-моему, карту сзади не отатрешь, чтобы было чисто. А пеной просто побрызгал она стекла уже с грязью протерт пару раз тряпками и все чисто сколько грязи сами видите вот, вот это одна карта дверная все надеюсь я вам помог кучу денег сэкономить и времени поэтому подписывайтесь ставьте лайки и не забывайте там что на канале есть много интересных видео